Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня первый раз буду наблюдать бой на этом танке Ну и естественно показывать, это у нас Десятый уровень, УДАС-15, дробь 16 Карта границы империи, игрок Вансан. Сразу сходу удается здесь открыть счет урона Пробить ВЗ-55 Две а, единицы урона прилетает от арты А вот второй снаряд, конечно, более серьезный 776 единиц сразу Получает здесь Удыс Это, так сказать, наказали за наглость Сейчас везет, от ПЗ прилетает, но не пробитие. Здесь что-то прям очень много противников собралось. Сразу почти половина команды не удается ПЗ, як ПЗ пробить. Да что ж такое, торопится игрок, торопится, наверное. Ну, конечно, страшно, когда на тебя смотрит такой ствол. 2-2. Первый уничтоженный противник Удасом. И урон уже перевалил за 2000. Противники начали здесь давить. Лезут вперед. 60 ТП. ВЗ 55. Танкует, танкует Удас. Чудеса просто. Все, наказали здесь. 60 ТП. Срочно, срочно откатываться там пошел вперед Т110Е3. Тоже, тоже серьезный калибр. Промахивается, промахивается 110-й. Перезарядка долгая, надо успеть. Счет становится равный 5-5. И если посмотреть по прочности, команда даже немножечко выигрывает. Удается еще здесь уничтожить ВЗ-55. Вот так казалось бы, здесь было столько много противников. И ничего, со всеми потихоньку разобрались. Ну, кстати, тоже не без потерь в союзной команде. Но... А как иначе? Счет 6-6. Осталось здесь на фланге 2. Т110Е4. Второй где-то прячется, да, ну вот это тоже ошибка вот так многих игроков, да, ну смысл, вот он там прячется, пока вот здесь союзника разбирает, ну, по-моему, надо тоже выезжать и воевать в такой ситуации, тоже смысл, сидел ты прятался, в итоге остался там один, значит, ты будешь следующий, вот он там, да, по появился вдруг ненароком, счет 7-6 тем временем. УДАС уже сделал немало. Шесть с половиной тысяч нанесенного урона. С этой Здесь не могут, не могут позицию поделить. Ну что уходите, да? Кто первый встал, того и тот и пляшет. не знает, куда, куда ему деться, да, решает здесь с холмика попробовать. Ну, сразу бы так. Там прям, да, куда-то <laughs> в уголок удается выцелить, на пробить, нанести урон. Ну, логично, да, если пробил, значит, урон будет нанесен. 140-й, по-моему, до свидания, 140-й. Нет, проскочил. Я думал, ОПЗ доберет сейчас. Проморгал момент. Навряд ли он был на КД, потому что там ему не в кого было стрелять. Ну и промазал, я просто не заметил. Счет равный 7-7. Заканчивается шестая минута боя. Причем еще ни один фланг не просел. Там слева тоже он что-то по карте, смотрю, воюет. Всё, скучно здесь стало, да? Удус решает сменить позицию. Минус еще один союзник и счет уже 7-8 в пользу вражеской команды. Мне кажется, сейчас там и 55 доберут на левом фланге. Здесь два фуловых. Тайп-5 хэви и бабаха. Это так скрытые резервы. Еще ни с кем не воевали, наверное, да? По крайней мере, если посмотреть, фрагов у них не было. Но ну вот Бабахи удается уничтожить кранвагана. А счет уже 8-10. Забрали, уничтожили там ВЗ, как я и думал. Пошли. Скрытые резервы пошли в бой. Не получается здесь выцелить. Шеридан тут. А, Шеридан, если на фугаснице, прям в бабаху стрелять милое дело. Почти на пятьсот. Сейчас Бабахи будет, наверное, не сладко. Ой, посмотреть, насколько. Да не, не так страшно. Ну, 452. Не пробил, повезло. А может, он не на фугасницу. Что-то там непонятно было, если честно. Эх, не получается попасть. Счет 8-11. опять решает сменить позицию и попробовать заехать с тыла оставшимся на правом фланге двум противникам. Не знаю, теряется столько времени, пока воюет там, принимает на себя удар Type 5 Heavy. Тратить это драгоценное время на то, чтобы объехать. А Type 5 Heavy там особо своими фугасами ничего сделать не может. Там какой-то вообще копеечный урон. Там еще и супер конь подоспел. Но не пробить, мне кажется, так. Боётся, здесь в башню выцелить. Еще там арта кидает. Ну, правда, не очень. На 103 единицы. Ну, сколько есть, столько есть. Счет 10-13. Вот так. Союзники почти закончились. Ну, арта осталась. Ну, только хотел сказать, что ей недолго осталось, в принципе. Как тут же прилетает чемодан. Артиллерист с уничтожает. Танкует, танкует удас, да еще голду от коня. Вторую голду танкует. Что-то невообразимое происходит. Здесь практически два шотных тяжелых танка осталось и три арты. Урон еще одно пробитие перевалит за 10 тысяч. Ах, не получается пробить. Летит еще один чемодан. Наконец-то. Минус ПЗ. Урон за десятку. Очередное непробитие от коня. Уже три с лишним тысячи натанкованного. Сейчас в нынешних реалиях рандома даже тяжелые танки с трудом набирают такие цифры. Где? Где там прячется конь? Не, не получается пробить. Еще одна попытка. Конь там, по-моему, заснул. Что-то он даже в ответ не стреляет. О, арта уже устала там ждать на базе. Сама приезжает сюда. А снаряды-то, я только сейчас внимание обратил, снаряды-то почти закончились, остается всего три, промахиваться больше нельзя. Как раз три противника, три снаряда. Летит очередной чемодан, да слышно, здесь везет Удасу опять в очередной раз, я не знаю в какой уже за этот бой. Конь, по-моему, там завис. Он так ничего и не сделал. Ну, видно было, да? Он что-то там подвижки какие-то совершил. Ну, все, осталось два фугаса, две арты. Тут главное пробить. Главное, чтобы прошла альфа. Потому что тараном уничтожить не представляется, по-моему, возможным. Две арты, тем более, да. Немецкие, тяжелые. Удуса в этом плане шансов, наверное, не будет. Сам, скорее всего, убьется. Немножечко ускорить, чтобы не смотреть, как он полчаса здесь ищет артиллерию. Две минуты остается до конца. Одна есть.